Красные, желтые, голубые, персиковые, черные и белые. Все эти обои с новых iPhone XR и iPhone XS уже готовы красоваться. На твоем рабочем столе. Привет всем яблочникам, вы смотрите Apple Finder и я его ведущий Артем. Помимо наворотов с железной начинкой и дизайном, Apple представила и ряд обоев в новых смартфонах. Скорее всего, новые изображения с iPhone XR и iPhone XS будут вшиты в прошивку исключительно для этих устройств. Но существуют великие кулибины на просторах всемогучего интернета, которые выцеганили эти обои с новых айфончиков и залили все это дело на Google Диск в максимально возможном качестве. Все изображения выглядят по-настоящему сочными, классными и все вот это вот прям, поэтому советую тебе перейти в мой паблик во Вконтакте, куда я выложил сразу все новые обои с iPhone XR и iPhone XS в формате документа, то есть в полном, нежатом разрешении. Кроме всего прочего, подписывайся, у нас много интересных рубрик и публикаций каждый день. Еще раз повторюсь, все обоины действительно в хорошем разрешении, идеально подойдут как для маленьких, так и больших iPhone. Ссылка на паблик с обоями уже ждет тебя в описании под этим видео. Как-то так.